Всем привет, с вами канал Трио ТВ, и сегодня мы будем делать не такой уж большой open case, всего лишь три кейса прорыв. <сёк> У нас имеется три ключа, три кейса. В общем, это не является, как бы, можно, можно даже не называть огромным open case, даже вообще open case не назвать. Это просто... <сёк> Я не знаю, слив денег... Окей, давайте попробуем с первого ключа. Я, конечно, не надеюсь на что-то быть. Это гейп и вальвы. Я столько денег всырал, минимум, максимум, что мне выпадало здесь. Это вот какое-нибудь вот такое вот. В общем, поехали, попробуем. Ну и первый ключ. Погнал. Синенькая, синенькая... Нож! Просто нож первого кейса! Ребята! Сюда идите быстрее! Запись! Просто нож! Градиент! Он тысяч стоит! You would wipe away my tears, so sincere. Turn gray skies to blue. You won't.